Мы собрались на пельмени Мозговой армейский трест Эй, не бени, эй, не бени, не бени, рест Все разведчики из Интерпов скакали с мест Что решим твинтер-финтер, твинтер-финтер финтер жест А с Лубянки едут танки, эй, не бень, фыр Вы, мол, что в загранке думали про мир вот мы сели, вот мы сели, выпили в присест не бени окосели твинтер-финтер-жест Мы сейчас еще по разу эни ух И крылатые заразы твинтер финтер -бух. А потом без всяких лекций чуть, чуть добавим штоп Их мобильные МЭКСы эни-бени-стоп Ну от райдент под подлодки твинтер финтербуль мы заманим русской водкой на мель в Ливерпуль. Вот они и без триады, и небе немем. А у нас с вином порядок и в уме И с горючей этой смесью твинтер финтер, мать Мы в Нью-Йорк выпьем вместе, хватит воевать. Вот как можно Эй, небе не вывести мир из тьмы, если сядут за пельмени светлые умы.